кровь, боли, слезы, мы делаем куклы. Художники без денег. Мне нравится создавать образ, у которого, возможно, за душой будет какая-то история. Я жила на Севере, и после переезда в Тюмень я поступила на факультет дизайна и учиться было скучно, только учиться. Поэтому я начала искать разные хобби. Изначально я очень любила кукол с детства. И родители меня типа супер сильно баловали. И покупали мне разные куклы. Я от них кайфовала. И в итоге в интернете я наткнулась на видео, как кто-то перешовывает куклу. И тогда я просто такая, вау, а так можно? Я увидела, подумала, блин, какие классные куклы, я тоже хочу. В итоге заказала себе несколько кукол, нашла еще одного тюменского мастера, Аня Булатова, мадам Бу. Она тоже делает классные куклы, и она привела меня в это в хобби. То есть она сказала, типа, попробуй сама, ты же рисуешь, давай. В итоге я узнала у нее всю базу, какие карандаши, какой пастель, чем лачить. Закупила материалы и начала пробовать. Первые работы, конечно, были совершенно дурацкие, ну, неаккуратные. Не, не ну, я пыталась, пыталась, перешел их несколько раз, завела паблик. И с мая 2015 года я начала заниматься этим делом. И получается, я в ходе уже почти пять лет. В общем, за это время вырос мой скилл, <laughs> за пять лет. Сейчас вы видите то, что я наработала за все это время. Начнем с идеи. Возникает идея в моей голове, и я хочу ее ре реализовать. Зачастую я рисую эскизы, чтобы на эскиз нашелся покупатель. И люди, которые видят эскизы, они примерно понимают, что будет, и сразу же бронируют эскиз. Дальше мы начинаем работать. Я не делаю кукол сначала. Я беру уже готовые куклы, которые продаются в магазине. Полностью удаляю с них все, что на них есть. Вставляю только лицо, резину, резиновую голову и пластиковое тело. И от этого уже отталкиваюсь. Разные куклы, разные молды. Фактура лица. То есть у всех разные лица, у всех разные носы, скулы, губы. И в зависимости от тех персонажей, которых... Я хочу воплотить, я подбираю и скинтом цвет кожи, и молот лица. Дальше начинается подготовка волос. Я заготавливаю э, материал, которым я потом прошиваю волос. То есть резина, она податливая, она, в ней можно делать дырочки и оставлять волосы внутри головы. И делать эффект того, что волосы реально растут из головы у куклы. Мне нравится в куклах. То, что они могут выглядеть как живые люди, и я добиваюсь реалистичности, этим всем, это все вызывает у людей вау, потому что это куклы, но они выглядят как люди. Я пастелью меняю им черты лица, чтобы раз от раза одна и та же кукла не повторялась в разных образах, потому что очень легко на одной и той же кукле начать делать копирку. Именно в той сфере, в которой я работаю, это непозволительно так как мы делаем куклы единственные в своем роде. Все техники, которыми я работаю, получила, получалось так, что я приходила к ним сама. То есть я смотрела в интернете туториалы, понимала, что люди придумали себе пытку. Я брала этот материал и полностью перерабатывала его так, чтобы минимизировать расходы на время. Я подбираю ткани, когда аутфит готов, Иногда я делаю даже обувь. Следующий процесс это окончательный, это фотосессия. Я вылавливаю светлые деньки и на окошке фотографирую кукол. Потом все посылки вместе собираю и отправляю. Я делаю определенный стиль и, можно сказать, это мой бренд. Если... Люди идут ко мне за моим брендом, это круто. Если идут люди за моим стилем. Но если люди предлагают мне сделать совершенно то, что разнится с моей философией, я сразу это отметаю. Почему мне сложно работать на заказ? Во-первых, потому что я вредная. Потому что у меня есть собственный стиль, собственное видение того, как выглядят мои куклы. И если заказчик приходит ко мне и говорит, я хочу что-то миленькое, я говорю, вы не к тому пришли, я не делаю миленькое. У меня если куклы милые, то душа, они не такие. Зачастую куклы рождаются сами. То есть я считаю, что у куклы, у каждой, даже которая еще не сделана, у нее есть душа. И если есть образ, который я хочу воплотить, он созрел в моей голове, я его зарисовываю. Но зачастую так получается, что куклы сами диктуют, какими они хотят быть. Я нарисовала лицо, оно на меня смотрит, и я понимаю, что это лицо не хочет ту вещь, которую я ей придумала. Она хочет другую. И вот так вот сами куклы сами себя рождают, можно сказать. Куклы, которые я делаю, это совершенно не игрушки, они коллекционные. Они для того, чтобы поставить на полочку, смотреть и наслаждаться, и периодически брать и фотографировать. Я очень люблю, когда мне присылают фотографии красивые, качественные. Возможно, в каких-то новых образах, тогда я вижу свои куклы совершенно иначе. Мои куклы, они довольно дорогие. Ну, то есть не каждый готов выложить 8 тысяч за какую-то куклу. Это средняя цена на образ, полный. Большой пласт людей, которые у меня заказывают кукол, это Москва, Питер, ну и за рубеж. То есть у меня много кукол уходит на зарубеж, но большая часть покупателей у меня все-таки в России. Мне удобно работать с российским покупателем, хотя за рубежом платят больше денег. То есть они больше ценят это хобби. У нас же есть такой, такая установка советская, что художники без денег. Что художники типа мало зарабатывают. И что вообще платить за картинку? Ты же рисуешь удовольствие. Ты можешь сделать это бесплатно. Это, я считаю, супер неправильная позиция. Потому что любая работа должна оплачиваться. Особенно коллекционные куклы. Потому что они единственные в своем роде. И такой больше не будет. Она есть только у тебя. Я считаю, что правильно платить за это м, нормальные деньги. Часто прилетали вопросы, в основном от русских, почему так дорого? Это же просто кукла, за что такие деньги? Люди просто не понимают, сколько труда вложено в эту работу. Самая ку дорогая кукла, которую я продала, она уехала к коллекционеру в Японию за 36 тысяч. Японка, она совершенно не знает русский, она Умудрилась зарегистрироваться в ВКонтакте, чтобы написать мне, что она хочет купить эту куклу. Это прям... я сидела такая, вау. В итоге она сразу же ее оплатила, и я сразу же отправила эту куклу. На самом деле, не обязательно это должна быть какая-то супердорогая коллекционная кукла. Многие покупают подделки на том же Алиэкспрессе. И просто переделывают их так, что ты не понимаешь, где подделка, а где оригинал. Я тоже так умею. То есть, у меня были даже не то, что эксперименты. Это был как челлендж взять какую-то прям убитую куклу в хлам и сделать из нее конфетку. Девушка Тюменская написала мне и говорит: Я выросла. Можно я тебе отдам свою куклу? Она убитая, но, может быть, ты с ней что-то сделаешь? А кукла разрисована шариковой ручкой. А ручки, маркеры и все, что имеет пигмент, оно впитывается в резину головы и это довольно сложно вывести но для меня был челлендж а, сделать из нее что-то и сейчас я сделала я вывела всю грязь я сделала из этой куклы конфетку и она была с почти самым популярным ну, пост с ней а, самым популярным уаком на в моем профиле вот я, нет, то есть я ее изменила вообще до неузнаваемости. То, что было, то, что стало, это просто вот. И это классно, мне так нравится это делать. Это меня мотивирует. И вообще любые сообщения людей, которые меня хвалят, меня супер мотивируют, мне безумно приятно. Мне очень часто пишут, что я очень вдохновляю людей. И мне часто пишут, что я вдохновила кого-то тоже сесть за работу. И вообще писали, что типа уходит из... Со своей работы начинают в хобби развиваться, посмотрев на мой пример. Мне безумно приятно. Насчет мастер-классов. Я их провожу буквально раз в год, когда приезжаю в Москву. Набирается группа из пяти человек. Так я набираю буквально три-четыре группы. И четыре дня провожу мастер-классы. Это, конечно, очень сложно. Я прям зашиваюсь, когда... Каждый день по 5 часов ты объясняешь людям, как это делать. Но потом, когда я уезжаю, я такая вдохновленная, понимаю, что я-то не рисую, рисуют они. И у меня уже руки чешутся со мной приехать и порисовать, потому что я настолько вдохновилась от тех ребят, которые пришли ко мне на мастер-классы, что потом приезжаю домой и начинаю творить, творить, творить. Но вообще это дело, оно просто история о том, как быть счастливым делать то, что ты любишь, получать за это деньги, на которые ты можешь прожить, и просто быть счастливым. То есть заниматься тем, что тебе реально по душе. Потому что я немного не понимаю, как люди ходят на работу, не любят ее, но все равно ходят. Хотя, возможно, кто-то вяжет, кто-то шьет, но все равно вот эта установка в головах людей, что если ты не ходишь на работу значит, ты не заработаешь денег и, значит, не сможешь прожить. Да сможешь. Главное, чтобы было желание и запал. То есть этот это творческий запал, когда ты кайфуешь от своего дела. И остальное не важно.